И всем привет! Это Нигелятор и канал Водда до Сегодня Сегодня хотел поговорить про генеральное сражение. Но для затравки хочу вам сказать маленькую информацию. Бонутер можно заработать и в обычных рандомных боях. Да, да, вы не слышали, с обычные рандомные бои. Не генеральное сражение дальше. Ну, поехали. В обновлении 920 в Гористане доступен новый тип боя под названием Генеральное сражение формате 30 на 30 человек. Данный режим в плане игры ничем в принципе не отличается, в основном от случайного боя. Там будет две команды, правда, по 30 человек уже, они а не по 15. И чуть больше карты. 1,4 километра, если не ошибаюсь, во все стороны. Две базы. Но, как всегда, есть значительные отличия. И начнем мы на рассказать, наверное, все то самое интересное. Это боны. Боны можно будет получать не как раньше в ранговых боях. Который у нас был один сезон, скоро будет второй, там, говорят задротить. И не только в генеральных сражениях, но также просто в обычных боях с десятками. Да, да, вы не ослышались, теперь боны дают прото за игру э, в одноуровневом бою. Ну, точнее, в одноуровневом бою только десятки. Так называемый 12-уровневый бой. Бону будет давать в зависимости от заработанного вами опыта. То есть, чем больше опыта вы заработали, тем, соответственно, бонов больше вы и получили. Помимо всего прочего, в данном, в данном формате генерального сражения участвуют только десятки. Самое основное это то, что для того, чтобы попасть в этот бой, надо просто играть в случайные бои. Да, вы не ослышались, просто играть в случайные бои. Как вы видите на картинке, данный режим включается так же, как и встречный бой, как же штурм. Так, чтобы попасть туда, надо просто кататься и поймать удачу за хвост. Но, думаю, с выходом нового патча это сделать будет не так уж и трудно, потому что, мне кажется, все-таки процент попадания в такие бои их завысят. Ну, потом, наверное, снизит, чтобы не так это сильно было. И, кстати, очень сильно радуюсь, что благодаря вот этому формату боев в десяток в станет гораздо меньше и, соответственно, жить станет проще в 8 и девятом уровне. Это тоже немаловажно. Э, кстати, также немаловажно э, в отличие в этих боях то, что команда будет разделена на три случайные подгруппы. Э, кстати, разработчики в очередной раз обещают, что Подгруппа будет максимально похожая на подгруппы противников, но не знаю, как это у них получится. Кстати, разные подгруппы будут в разных местах по Помимо всего прочего, в данном формате боев будет 4 артиллерии на команду. Это замечательно, потому что ну, много артиллерии бы убило это все. Пришло условии карта у нас очень и очень открытая. Кстати, в бабахе здесь будет явно тяжело на открытой карте, потому что снарядов <смех> мало. Кстати, будет длиться 15 минут, хотя может быть и хватит. Также боевые и личные задачи, также всего рода, ну всякого рода награды в этом режиме можно будет также получать и ЛБЗ выполнять. Да да, ЛБЗ наконец-то станут попроще. Особенно ЛБЗ 15, где надо набить, или не 15, не помню. В общем, ЛБЗ, где надо бить в 5 раз больше прочность собственной машины, и в обычных боях ты просто не успеваешь. Либо команда сливается, либо команду сливают и просто не успеваешь настреливать. Теперь это станет гораздо проще. И тоже там насветить. То есть, в общем, можно так сказать, с выведением этого формата, бои. Точнее, выполнение ЛБЗ станет попроще. Кстати, не будете сливаться на данной карте. Это не совет, это так имеется в виду. Потому что статистика не будет отображаться в случайных боях. То есть вы свою статку не испортите. Это как бы хорошо, но, не знаю, возможно, даже бы и плохо. Посмотрим, как оно себя покажет. Давайте перейдем к самой карте. Сейчас я вам покажу вот две, две карты. Слева это то, что... В оригинале существует это фотоснимок а справа то, что у нас сделала игра. Э -э, Насчет карты я считаю, что она уж очень слишком получилась, слишком сырой вариант и не подходит для такого количества игроков. Вот был у нас режим, где три на три километра, замечательное все тоже 30 на 30, мне вот нравилось. Э -э, там местность была куда удачнее сделана, тут же куча неграбельных зон и как не... Писали, я, кстати, сам еще не играл, но просто анализирую карту. Нижний репф куда более выгоднее, чем верхний. Ну, по крайней мере, люди, которые играли, так мне говорили. Но не в этом суть. Маленький город, гора в куча открытого места, бешеный прострел. Ну, просто реально ужас. В этом городе все тяжи будут толпиться и мешать друг другу. Да и просто размеры карты ну, мелковаты. Я бы сделал ну, хотя бы ну, 2 километра на 2 км, чтобы 60 человек могли ну, нормально поиграть я понимаю, конечно, они хотели сделать бодрое рубило, но мне кажется, не канает. вот это вот все неиграбельно, вот это, вот это, ну, я не знаю, вот эти все места, мне кажется, ну будет ужасно. И карту надо дорабатывать. Кстати, ну они, конечно, молодцы, что скопировали реальную карту, ну блин, у ну, него ущерб же геймплея. Если бы данный формат боя выбирался бы, как обычный режим, это было, бы, конечно, ну, просто ужас. Мне кажется, его бы закрыли, никто бы в скором времени в него не играл. А так как оно по галочке включил-отключил, то, в принципе, в принципе, я как бы за. Но карту все-таки я бы отдал на переделку. Я, конечно, понимаю, что Wargaming да, тестирует, что-то там делает. Ну, они, конечно, красавцы, но в таком сыром варианте данную карту выпускать нельзя. Ну, в принципе, вся задумка в целом на зачет. Это было лично мое мнение. Хотелось бы услышать именно ваше мнение. Пишите в комментариях, пишите вконтакте по данным видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Голд ДВ-стрим. Пока-пока.